Иди сюда, зараза, ты такая... Да что с такое-то? А? Мои ноги меня подводят. Не догоню. Хух, ладно, не будем гоняться за ней. Баба... Ой-ой-ой-ой-ой! Ты посмотри, что было, да? Тут что, Вальхейм, что ли, тот же самый, а? Да-да, ну что ж, всем добра. Ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, начинает играть в Sons of the Forest. Да, у нас вышел наконец-таки Forest 2, так его назовем, и сегодня мы с тобой посмотрим на геймплейчик, попробуем повыживаем, посмотрим, насколько же нас э, хватит и далеко же у нас получится э, дойти. А ты, мой дорогой зритель, сделаешь для себя свои выводы, стоит ли тебе играть в Sons of the Forest или же нет. Ну а мы, конечно же, начинаем. Ну и начнем мы, конечно, в одиночный режим и совершенно новую игру. Я не буду, конечно же, рисковать на суперсложном уровне сложности, выберу для себя нормальный более менее комфортный вариант мы на вертолете пролетаем над тем самым островом я так понимаю да из первой части два вертолета у нас да как мы видим один куда-то летит мы тоже куда-то летим у нас какая-то определенная миссия то ли связаны с этим островом то ли я не знаю мы просто пролетаем мимо вот там смотрите на воде какая-то красная точка, интересное место для исследования Ох, какой дождик. Или что это? Погода, смотрите, неладная у нас сегодня. Гроза. И это говорит о том, что, наверное, произойдет что-то неладное. О, братюнечки, здорово. Что у нас тут такое? У нас в документиках, в ноутбучке. Ага, тут у нас тетенька, дяденька. Я так понимаю, мы этих людей разыскиваем. А стало быть, у нас определенная миссия. А, нужно их найти и... Найти, наверное, их нужно на этом острове. Что у нас там такое за Fight Demons. Битва с демонами постоянно. У нашего чувака и тут наши демоны уже на нас нападают, я так понимаю. Что такое, чуваки? Что происходит? Наш вертолет, смотрите, пикирует куда-то, непонятно. Я не знаю, кто нас подбил, но походу, да, судя по повреждениям, нас нас походу стреляли. Из чего стреляли, непонятно. Куда мы летим, друзья? Куда мы летим? Мы только что прилетели да и повисли как же так то а? мы повисли на дереве походу. что делать друзья что делать что у нас как высоко то а? как же мне теперь спуститься чувак может ты знаешь как мне спуститься подсказку какой-нибудь дай ты куда полез сидел на месте не высовывайся там же высоко ты куда лё? братюнчик ты куда что-то, братюнчик, смотрите, попутал, похоже, да, немножечко не рассчитал. И пошло все не по плану. Ударился землю, пусть земля ему, ай, будет пухом. Еще и дверью получил по башке. Ну как же так-то, а что ты предпримешь, мой дорогой друг? Что же предпримет наш персонаж? У, ножик, отлично! Ну, конечно же, надо перерезать веревку. А ты не понял, что внизу у нас добрых метров 10, наверное, лететь? Он взял, просто перерезал веревку, не цепляясь ни за что. Может, быть, хотя бы, я не знаю. А, за вертолет, что ли, хватиться, чтобы подольше повисеть. Ай-яй-яй, ты кто такой? Это что за типок? Это что за типок такой наглый? Ай-яй-яй, он ствол на меня навел? Нет-нет, стой, не стреляй, я еще пригожу себя. Опа, он меня взял и вырубил, сказал, что ты слишком много болтаешь. Заткнись. И в итоге опять я просыпаюсь. Похоже, на, на том же самом месте, очнувшись после удара. А Зачем тогда этот чувачок меня бил? По голове не пойму. Так, ладненько, разбираться будем попозже. Наша первая Задача, это, конечно же, разобраться с происходящим. Куда нас занесло, друзья? Капец, мы, ребята, в глухом лесу. Итак, ну что ж, начинаем. У нас, друзья, The Forest начало. И давайте посмотрим, что тут можно сделать. Конечно же, начинаем потихонечку выживать. Переместите предметы на коврик, чтобы открыть их или скомбинировать. Окей. Не так понимаю, вот эту штуку надо сейчас поместить. Ага. Нажмите шестеренку, чтобы открыть тревожный чемоданчик. Так, ну что ж, открываем. Давайте тревожный чемоданчик наш. У нас здесь топорик, у нас там GPS, по-моему, навигатор, GPS-трекер, зажигалочка и путеводитель. Отлично! Все распределяем, берем топорик и пошли ломать ящики. Оба, Да, ломаются у нас так же, как в первой части наши, ящ... наши ящики. Куда паук покатил? Мой па... Паук чуть мой ящик не утащил, друзья. Так, давайте смотреть дальше. Во-первых, что у нас нужно делать, когда ты только-только... Очутился в незнакомом месте. Конечно же, собирать все подряд. О, олень, иди сюда, я тебя сейчас зарублю. Мне нужно мясо. Мясо срочно мне нужно, оно от меня убежало только что. Кто тут кричит? Ты кто такой? Ты кто такой? тебя тоже надо тюкнуть по башке топором или что? Похоже, это, ребятки, кто-то из своих. Ну-ка давай посмотрим. Кто это такой? Привет. Ты что тут... тут развалился? Давай уже, очнись. Что у тебя с ушами? Что у тебя с ушами, чувачок? Ты уши плохо мыл сегодня? Алло, ты вообще реагируешь? Нет на сигналы? Так, ну-ка давай посмотрим. Так, похоже медицина здесь а, бессильна. Надо что-то другое придумать. Алло, братан, ты живой вообще? Нет. Видно, что живой, но он просто не, не реагирует ни на что. Видимо, очень сильно ударился башкой. Ага, хотя бы он на этот, на предмет реагирует. Что это за предмет я на такой достал? Похоже на ручку. Так, отлично, давай-ка мы ему сейчас что-нибудь запишем. Давай просто-напросто иди за мной. Мы им будем, я так понимаю, на бумажках сейчас писать, а он будет просто-напросто за нами по этим командам бегать. Отлично, Бумажулька получил. но ты понял, да, что надо делать? Все, отлично, пойдем за мной, сейчас будем с тобой разбираться, что к чему. Кто тут в траве бегает? Белка, походу, была, да? Кстати, чемоданы можно открывать не только долбя по ним топором. Что-то я там, короче, набираю потихонечку. Стрелы какие-то. Так, так, так, и давайте посмотрим, что у нас есть еще здесь, ну, из нужного. Это что такие сигнальные огоньки, они вообще помогут Нет там в нашем выживании Это что такое не, пойму, не понял, боеприпасы для электрошокера Ага, нифига себе, да, я кстати в трейлерах Видел, что здесь можно электрошокер будет найти Наш вертолет, похоже, да, все На нем далеко не полетаешь Так, ну ладненько, не стоит разочаровываться Это что такое Это что, еще один наш братюнь, который получил дверь по башке ай да? а, яй яй я, я ему уже ничто не поможет Ладненько Будем потихонечку осваиваться Не надо падать духом Ох ты, смотри, сколько здесь белок, а. Мне срочно нужен топорик. Топорик, топорик. Сейчас пошли охотиться на белок. Стоямба! Я есть-то что-то должен ведь? Не так-то просто их, ребятки, еще и изничтожить. Это что такое? Вишенка, вешенка какая-то. Что-то я нашел, друзья. Ну и белку, похоже, я тоже пришиб. Она где-то здесь в кустах валяется. Давайте-ка мы ее найдем. Это что такое? Вопросик еще один был. Палки. Птичка, дай хоть тебя сожру. Есть такое дело, отлично. Хотя бы птичку, что ли, замочить. Но из птички мы только перья можем взять. Да, друзья, все, что мы первый раз собираем, и все, что мы до этого не находили, у нас подсвечивается вопросиком. Капец, здесь кусты, а. Реально форест, блин, лес, черт возьми, непроходимый. Везде кусты, ни хрена не видно. А уж как я буду потом в этих кустах видеть своих врагов, которые на меня будут нападать? Я, друзья, вообще ума не приложу. А, ага, синие ягоды можно кушать. Это я точно помню еще по первой части Замечательно. Они нам вреда особого не приносят. Так, ну что, где у нас GPS-трекер? Давай посмотрим, где мы находимся. У нас же ведь есть здесь карта. Ага, вот такое вот прикольное устройство, которое нам поможет в этом при приключении, в нашем выживании. Чувачок, ты, главное, не отставай. Где то там? Алло. Так, олень. Что можно сделать против оленя? Давай посмотрим. Мы с тобой а, научились еще с первой части что из палок можно соорудить что-нибудь полезное. Так, например, пускай это будет изготовление э, копья. Две палки, ножик, э, что-то там еще, изолента вроде бы, да, или что то такое, это скотч у нас. И ножичек, отлично, друзья, давайте сделаем копье для начала. Надо же с чего-то начинать, Отличненько. есть такое дело. И попробуем охотиться на оленя, иди-ка сюда, оленяшечка, ты нам пригодишься определенно. Так, меткий бросок! Да куда мое копье улетело? Собираем, собираем, собираем. Копье важнее. это что, копье мое, да? Отлично. изготовленное копье, отлично. Вот, вот же он, олень, бегает прямо здесь. Ты че ж его не ловишь-то, а, братюля? Братюнь вообще ни хрена ничем не помогает. Побежали, побежали. Это кто? Еще один олень. Еще один олень, срочно! Охота на оленя пошла! Ах ты же собака такая! Эх, чувак, упустили мы с тобой и оленя, и тюленя. Всех, короче, мы упустили. Вон он на том берегу бегает. Копье потерял, друзья, в кустах я. Нет, это просто провал какой-то, а. Мое здоровье, значит, очень сильно просажен. Ну что ж, давайте пилюльки используем. Благо, мы нашли уже три баночки. Они, насколько да, они восстанавливают на полную наше здоровье. Попутно собираем все подряд. Пойдем, дружище, пещеру с тобой наведаем. Тут недалеко у нас пещерка находится. Мне хочется посмотреть, что же у нас там внутри. Да капец, здесь просто лес оленей, друзья. Вы посмотрите, как их тут много, а. А вот и пещерка наша. Вот и в пещерку мы пришли. Капец, вы посмотрите, живая природа просто. Несметное количество здесь различных зверей. Но мы пойдем с тобой пещерку исследовать. Так, что у нас там? Насколько я знаю, еще по первой части, в пещерах брезент, брезент, еще брезент. Куча брезента, друзья, мы набрали. В пещерах у нас батареечки, энергетический напиток. А, про что я там говорил? А в пещерах у нас, друзья, обычно бывают недруги, то есть монстры всякие. Поэтому давай-ка мы сейчас здесь того попробуем засейвимся, сохранимся. А вот этот брезент, я по трейлерам помню, из него можно делать палатки. Вроде бы как. Так, раз, разложили мы, значит, здесь брезент. И, по-моему, к его краю, убираем, да, к его краю можно что-то поставить. Например, вот эту палочку. Так, готово. Готовы, это у нас будет, да, это будет зона э, сохранения у нас Так, Отличненько. давай мы сейчас сразу, сразу с тобой засейвимся Новое сохранение сделаем Ломаем вот это все дело И проходим, так, забирать как-то можно, да, и проходим вовнутрь Пойдемте посмотрим, что в пещере у нас интересного Ну, похоже, там тьма, тьма тьмущая Тьма тьмущая, хоть глаз выкали Нет, друзья, фонарик есть у нас Имеется фонарик кое-какой Так, сигнальный огни, я же не просто так взял Давай-ка мы выберем и... Ай-яй-яй, зачем ты выкинул сигнальный огонек? Черт, там как темно, а? Надо, наверное, зажечь сигнальный огонек. Раз. Светит, да, отлично светит. Так, тут у нас что такое? Ткань пригодится. Это что такое? Мясо вроде как. И фа... Это что такое? Это что такое, друзья? Это у нас какая-то лампа. Взять-то ее можно? Нет, она только здесь включается и выключается. Что-то как-то от этого фонарика толку никакого. Ну-ка, давай выкинем его. Бах. Ага, отлично. Никого не напугал. А где чувачок-то мой? Где мой чувачок? Так, ладно, давай попробуем переключимся с тобой на зажигалочку. У нас с тобой есть еще дополнительный источник света. Черт, тут, ребят, потрепало. Смотрите, один лежит. Все, кранты ему явно. Второй лежит, третий лежит. Сколько же здесь ребятулечек-то? Консерва консервы, отлично. А это что такое? Это мясо, друзья. Зато я здесь нашел много консерв. Да, конечно, темное дело по пещерам сейчас шастать. О, еще тряпка, еще тряпка. Это что такое? Часы с рук снимаем. Часики тоже пригодятся в изготовлении потом у нас бомб. И так далее. Ну что, будем продвигаться мы с тобой дальше или Нет. Или это пока что еще опасное дело такое? Ну-ка посмотрим. Пещера уходит куда-то вниз. Пещеры, конечно, в форесте отличнейшие. Я что-то слышу. Черепа, куча черепов. Куча черепов, друзья. Кто-то там, похоже, шарится внизу. Или мне кажется. Кто-то там, похоже, есть. Да, я... Я знаете, как сейчас сделаю? Пару черепов возьмем. Да, они нам пригодятся. Для каких-нибудь крафтов. Я пока, друзья, в эти, тьмы, в, в эти по тьма не буду углубляться. Как то как-то страшновато мне, да, пока что. Да и темно, слишком не будет ничего видного в первой серии толком. Поэтому давайте мы с, мы с вами сейчас выйдем. Мы, в принципе, здесь много чего набрали полезного. Мы с вами сейчас выйдем, углубляться не будем. Наша с, на, с тобой основная задача это найти какое-нибудь пристанище и устроиться. То есть найти место для а, нашего лагеря. А куда же мы будем с тобой двигаться? Давай подумаем. Где у нас лучшее место, так сказать, для выживания Вот тут, в принципе, озеро есть отличнейшее, да? Тут в нем, наверное, возле него будет очень удобно жить Но мы окружены со всех сторон лесом, что тоже не очень-то хорошо Потому что, если вдруг на нас будут какие-то атаки осуществляться Нас просто-напросто будут разрывать со всех сторон Я предлагаю с тобой... О, черепахи здесь плавают Да тут просто-напросто изобилие, место изобилие Белки бегают, олени Место, конечно, хорошее очень хорошая, я бы сказал, да? Но здесь опасно тем, что нас со всех сторон будут просто-напросто во все щели дрюпать. Поэтому мы с тобой... Оп, грибочки нашел, еще грибочки. Мы, наверное, с тобой, чувачок, сейчас поближе к воде пойдем, да? Чувачок, ты что-то, по-моему, у нас по идешь. Давай мы тебе дадим какое-нибудь задание. Так, возьми предмет. Подожди, возьми предмет. Не, не надо брать предмет, подожди-ка. Давай мы тебе сейчас другое задание дадим. Чтоб ты не шел порожником. Так, давай посмотрим, что же можно здесь э, выбрать. Возьми палки и э, иди за мной. Давай вот такую команду уже ему дадим, а то он что-то у нас бегает просто так. Да, давай уже, чувак, поработай. Немножечко хватит просто так бегать. Мы же с тобой сюда выживать все-таки пришли, да? А это посмотри, что такое? Это у нас какой-то лагерек. Замечательно, что здесь можно в лагере найти? Так, отлично. Пустые палатки. В которых пока нельзя спать. Ага, чемоданчики есть такое дело. Батареечки взяли. Но батарейки мне что-то как-то не особо сейчас нужны. А вот чемоданчики там, блин, опять сигнальные шашки. Может быть, что-то посущественнее дадите мне? Это что такое? Это что, мишень? Бумажная мишень появилась у меня. Отличная будет а, возможность зато пострелять из лука. И все? Все, что ли? Больше ничего здесь хорошего нет в этом палаточном лагере. Да, люди отсюда давным-давно сбежали. Кто это был? Кто это был? У нас, кажись, гости, бро! У нас гости, смотри. Это что за люди такие? Это или, или, или, или это не люди вообще? Ты кто такой? Здорово! Ну что, знакомиться будем? Расскажи, как здесь у тебя живется вообще, где твой дом, где твоя, где твое племя? Как-то он себя осторожно очень ведет. Этот персонаж и камнями кидается, смотрите, в меня. Ты хорош, буянит-то. Мы тут вдвоем сейчас тебе накостыляем. О, еще один, а их тоже двое уже. Интересно, сколько же вас тут еще по кустам прячется? Вы видели, друзья? Вот тут еще один бегает. Здорово, может ты будешь более разговорчик? нет? Знакомиться будем или как? Пока что они, друзья, от нас пятятся и побаиваются, я так понимаю. При присматриваются к нам. Ну да ладненько, пускай дальше присматриваются, а мы с тобой будем двигаться дальше. Наша с тобой основная цель это выйти на место, так сказать, поприятней для выживания. Потому что, ну, в лесу, когда ты везде окружен деревьями, это, конечно, хорошо, но... Есть большое «но». Оно заключается в том, что тебя просто со всех сторон будут дрючить, кому не лень. Поэтому нам надо найти с тобой оптимальное место для выживания. Ну что, бро, наверное, здесь и будет наш первый лагерь, наш первый ночлег. Давай мы где-нибудь здесь и обоснуемся с тобой. Снова ставим нашу палаточку где-нибудь вот здесь. Так, и давай ее подопрем палочкой. Да, давай вот здесь поставим палаточку. Да, с музыкой нам гораздо будет веселее. Прошлый братюня, смотрите, покончил жизнь самоубийством, вероятнее всего. Да, у него в руке пистолет а, и так далее. Скорее всего, застрелился просто от безысходности. Ну что ж, такова его участь, таков его выбор. Наш же выбор выживать дальше. И да есть все то, что он здесь оставил, не доел Кстати, музычку можно выключить, если вдруг она будет сильно мешать Так, ну что ж, часики мы сейчас снимем, все от тебя заберем Кстати говоря, у него мы нашли даже ствол Или даже часть от ствола крепления для пистолета У него вот здесь находится Оно нам определенно потом пригодится Так, что у него тут в ящичках имеется? Скотч, часики Во втором ящичке давай проверим Это у нас лекарство и даже трос ну и, в принципе, давай здесь мы, наверное, с тобой и заночуем. Надеюсь, папуасы нас не будут тревожить ночью. Давай поспим. Та-дам, друзья, у нас 6.51 минута утра. Мы готовы к дальнейшим путешествиям. Нам хочется очень сильно пить, нам хочется очень сильно э, есть. Ну что ж, хорошо, что мы недалеко от речки обосновались. Так, это что такое у нас тут лежит? Ладно, не будем это трогать. Э, мы недалеко от речки обосновались вот здесь, вот в этом вот э, уютном месте. И нужно бы нам уже, да, уже обустроить место для, так сказать, первого нашего выживания Так, здесь у нас что такое? Поблизости я набрел на черепах, черт возьми, да Поблизости здесь шастают, шныряют черепашки Мы сейчас, наверное, одну черепашку пустим себе на обед Потому что кушать нам в любом случае надо Так, уж прости, черепашка выживает сильнейший Да, мы так как здесь первопроходцы, нам нужно выживать в первую очередь так панцири я знаю что нужны будут а, для того чтобы собирать в них дождевую воду а с тобой еще можно что-нибудь сделать черепашка мы вроде бы с нее все мясо забрали больше ее тревожить не будем так помимо самих черепах я здесь обнаружил черепаж и яйца да да да стало быть это берег на котором черепах должно быть очень очень много птичка а ну иди отсюда ты что тут летаешь в моих черепах, жрёшь? Вот мы тебя тоже заодно сожрём. Ну что ж, вот такое у нас выживание, друзья, в Форест. Пока что все идет вроде бы по плану, ничего не предвещает э, беды. Встретились нам пару туземцев в лесу, но они никакой опасности не представляли, потому что, скорее всего, они э, просто-напросто присматривались, кто мы такие и с чем нас э, потом приготовить. Да-да-да, скорее всего, мозговали. Так, еще одна птичка, я вас так догоню. Не, не догоню, тебя уж точно не догоню. Та у нас шла на взлет, мы ее быстренько тюкнули по голове, а это уж точно я не догоню. Мы идем, друзья, дальше. Вот тут, кор короче, вот тут очень хорошее место, как я погляжу, в плане постройки своей базы. Да-да-да, потому что, потому что а, здесь рядом вода, здесь рядом лес, и здесь достаточно ровная территория, как мы можем заметить. И, наверное, все-таки, да, это будет идеальным местом для того, чтобы построить нашу первую базу здесь. Так, а в речке-то можно водичку попить? Нет, ну-ка. Наконец-то, друзья, наконец-то свежая чистая водичка. Из реки можно пить прям так, потому что в реках здесь течет пресная вода. Есть такое дело. И второй момент, мне хочется что-нибудь поесть. Так, ладно, раз уж мы пока не сообразили, что поесть. Вот у меня, кстати, есть консервы, да, консервные баночки. Давай попробуем консервы, скажем, скушаем. И у меня также есть консервный ножичек. Давай мы попробуем сейчас с тобой консервы, попитаемся. И, наверное, нашего Бро надо будет тоже угостить всем этим делом. Так, съесть, только есть вариант. Нет, можем мы отложить. А можем мы нашего братишку тоже угостить? Давай посмотрим. Так, секундочку. А, Чисти, возьми, возьми предмет, давайте скажем мы ему. Что же мы ему дадим? Так, нету такого дела, да? Не можем мы нашего братишку угостить. Ты подбирай давай, палки. что все разбросал-то? Мы с тобой идем строить э, первый наш лагерь. Ну так как наш братишка не хочет ничего есть, это дело съем, наверное, все-таки. Я консервы мы можем употреблять прям так. Не заморачивайся. Да, да, да, правильно, собирай палочки, мы с тобой идем. Э, обустраивать место для нашего с тобой на лагеря. Иди сюда, зараза, ты такая! Да что с такое-то! А? Мои ноги меня подводят! Не догоню. Хух, ладно, не будем гоняться за ней. А, что-то мне подсказывает, что здесь достаточно слишком ровное место. И мы здесь будем застраиваться, ну прям капец, как долго. А давай посмотрим вот там вот на уступе. Там вот есть выступ такой интересный. Вот может быть на нем у нас получится гораздо что-то более эпичное заорудить. Еще немножко прогулявшись, вот здесь вот я придумал. Наверное, мы все-таки что-нибудь обустроить попытаемся. Вот здесь прекрасный просто уступ. Интересно, можно будет здесь сообразить какой-нибудь какой свой дом. Давай посмотрим с тобой, что можно нам еще поставить. Давай возьмем в другую ручку. Дом, небольшой дом, есть охотничье укрытие, небольшой бревенчатый дом. Какие у нас еще убежища? Есть наблюдательная вышка, есть также дом на дереве, друзья. Кстати говоря, здесь деревья тоже имеются. Дом на дереве 2... Дом 90, 70, ну-ка подожди, а первый дом на дереве, а, это у нас, это у нас, так сказать, кастомизированный дом на дереве, который мы можем сами, то есть платформы ставим и Айда пошел строить стены и так далее. Есть уже готовые варианты, здесь 70, здесь 96 и мебель, ну что ж, наверное, мы с вами забабахаем сейчас дом на дереве какой-нибудь, да? Вот такой, я думаю, на этом дереве... Да, друзья, можно и на этом дереве разместить и место. Кстати говоря, здесь достаточно интересное. В том плане, что заборчик нам нужно построить небольшой. То есть перекрыть всего лишь навсего вот эту вот часть. От этого берега, да, подожди, нам мешает. Нам мешает сейчас это самое все дело. Вот от этого берега, да, скажем, от этого обрывчика. И вот до сюда нам нужно будет просто выстроить стену. Вот эти деревья мы не трогаем, а точнее вот те. И вот до сюда нам просто нужно будет все закрыть забором. Я думаю, что здесь будет место достаточно идеальное, да, и здесь достаточно ровно. А в чем плюсы? Вот этот может быть закрытый, есть такого плана, да? А есть, но он, но он кажется огромным, и мне кажется, там будет достаточно много места. А есть еще один вариант, вот такой вот, он а, с таким балкончиком, с которого, кстати говоря, можно, кстати, вот так повернуть, будет, да, в ту сторону, оттуда заползать, а можно будет в эту? Нет, лучше в ту, потому что у нас он будет использоваться еще как и наблюдательная платформа, для того, чтобы отстреливаться от врагов. Да, вот тут, кстати, сделаем мы вот так вот. Давай вот таким вот образом мы разместим. Есть такое дело. А, и посмотрим. Вот, сюда у нас выходит веревка. И как раз, я надеюсь, да, как раз у нас на входе. Интересно, вот это если дерево будет мешать, то мы всегда его можем срубить. Ну что ж, наброски сделаны. Бро, у нас с тобой очень много работы. Ну а перед тем, как начать уже конструировать этот дом на дереве, давай мы с тобой сделаем... Вот что. Во-первых, нам нужен костер. Здесь можно костер сделать. Раз. Есть такое дело. Еще немножко. Два. Еще можно прибавить? Нет, больше нельзя прибавлять. Теперь поджигаем его с помощью нашей зажигалочки. Так, есть такое дело. Каким-то образом можно его еще усилить. Давайте усилим. По-моему, камнями нужно обложить. Вот так. Так. Так. Чтобы у нас был нормальный такой четкий, пацанский, усиленный костер. Готово? Или еще надо обкладывать? Да, вроде бы готово. Отлично. Обустраивать начинаем лагерь. И обустраиваем, естественно, мы его здесь капитально. Где-то должны быть, наверное, хранилища. Во-первых, хранилище для палок нужно нам, да? Хранилище все мы можем размещать где-нибудь под, подальше. Так, подальше. В смысле подальше. Давай мы где-нибудь вот здесь их будем размещать. Здесь у нас будут храниться палки. На камнях можно же где-то сделать? Да, вот тут у нас палки будут. Так, отлично. Отлично. Все палки теперь складываем мы сюда. Дальше нам нужно хранилище для камней. Тоже пригодится. Так, тут у нас будут палки. Дальше мы можем разместить где-нибудь вот здесь вот хранилище для камней. Можно, нет, это сделать? Вот здесь где-нибудь. Во, вот здесь вот можно. Замечательно. Так, палок не хватает. Берем отсюда. Есть такое дело. Замечательно просто. Так, время у нас только раннее-раннее утро. Так, надо перекусить немножко ягодками. Вообще, в лесу хорошо селиться тем, что, ну, и ресурсы леса тут недалеко, да, все доступно. Я тут подумал, да, нужно сделать сушилку для мяса. Только где она у нас находится? А, наверное, тоже в хранилищах надо искать. Ага, вот она, сушилочка для а, мяса. Нет, над костром непосредственно нам не дает это сделать. Значит, мы будем размещать где-нибудь на небольшом удалении сушилочки для мяса. Мясо это очень такой, знаете, ценный ресурс. Я бы его, наверное, очень сильно бы охранял. И вот сушилки для мяса мы, наверное, сделаем где-нибудь вот тут, вот на этом камушке. Пускай они стоят. И здесь, на солнце, пеки, да! Наше мясо сушиться будет в разы э, лучше и интересней. Так, бро, ты где-то палки собираешь или что? Что-то я тебя не наблюдаю. Наш бро куда-то ушел в ту сторону. И только его черти и видели в той стороне. Так, отлично. Давайте мы сразу с вами развешаем мясо, которое у нас имеется. Чтобы оно у нас просто тупо не испортилось. Замечательно. Когда оно в засушенном виде, это лучше тем, что оно у нас не испортится. Так, есть такое дело. Ну и приступаем мы к рубке леса. Что я могу сказать? Так, подожди. Не надо, не надо. Стой! Стоямба! Сто... Не надо это дерево рубить, а? Что ж такое-то, а? Надо подальше немножко отойти. Брось здесь. Короче, палки берешь и наполняешь хранилище наше, да? Понимаешь? Все. Отлично. А я буду пока что заниматься рубкой дерева, друзья. Наконец-то! Наконец-то мы добрались до этапа, когда в форесте мы начинаем валить деревья. И, кстати, интересным образом здесь сделано. Ты посмотри, какая детализация. Мы рубим, и буквально по кусочкам у нас все отваливается. Ай да красота, а. В первом форесте, конечно же, тоже мне нравилось рубить деревья, но здесь это просто песня, дорогие друзья. Ну что ж, друзья, начинаем потихонечку строить забор нашей базы. С той стороны мы потом что-нибудь придумаем. Не везде, кстати, он ставится как нужно. Забор нужен для того, чтобы просто спасать нас от всякой дичи. Кельвин, ты куда хоть складываешь? Дай-ка я проверю. Доверяю, но проверяй, что называется. Кстати, да, наш склад с палками пополняется. И это очень хорошо. Давай-ка мы с тобой сейчас сделаем тогда еще один склад с палками. Да, для того, чтобы костер не потух, мы просто закидываем туда лепесточков. Отлично. А, на первое время мы так же, как везде... А, поставим здесь палаточку. У нас брезента вот этого вот дофига. А давай-ка вот сюда тогда и поставим. Ладно, черт бы с ним. Так, ну что, палочку мне дайте, пожалуйста. Сюда одну палочку. Раз. Достаточно, да, одной палочки для того, чтобы засейвиться. Не сохраняемся. Нам нужно в первую очередь построить, конечно же, э, забор. Я думаю, не слишком ли я маленькую себе территорию отхватил, нет? Может быть не как-то увеличить ее? Ну, короче, давайте забор будем делать мы пока что прямо вот в ту сторону. Давай уже руби! Смотрите, силы персонажа нет, да, все верно. В ту сторону валится наше дерево. Баба! Ой, ой ой ой ой ой Ты посмотри, что было, да? Тут что, Вальхейм, что ли, тот же самый, а? Почему именно, друзья, Вальхейм? Да потому что только в Вальхейме я видел такую фишку, даже не в первом форесте, что здесь можно жестко подстрадать от... Повальных тобой деревьев. Блин, то же деревья наши враги. Так, можно ли какую-нибудь мне ми микстурку сделать а, из целебных трав? Давай посмотрим с тобой. А, и знаю, что из олова Вера, лечебный набор. А, можно добавить такую и такую траву. Давай будем смотреть. Тысячелистник или что-то еще. Ага, Иван Чай, вижу, есть. Их вощ. Сделаем мы... Вот, по-моему. Да, вот это, по-моему, нормальный лечебный набор. Вот, ну-ка посмотрим. Так. Лечебный набор плюс. Давай посмотрим, насколько он восстановит наше здоровье. На максимум, друзья. Вы видели, да, что сейчас произошло? Я только что уронил дерево прям себе на голову. Тут небольшой вопрос стал, Как же вот с этими пеньками разбираться? Насколько я помню, их можно каким-то образом убирать. Давай мы с того сейчас попробуем это сделать. По-моему, пеньки, да, пеньки можно убирать, чтобы они тебе не мешались. Если вдруг такая проблема, это можно вот так вот легко сделать. Просто-напросто разрубить его. Топором, забор конечно же так себе Особенно вот в этом месте Но я старался, что я могу сказать Давайте мы огонек наш разведем чтобы он не тух у нас никогда Ну это что такое, ну вот это Мне же самому смешно а? Ужас просто, ужас, качество конечно же Как у самого хренового гастробайтера у тебя, да ну все, вот так точно, думаю, никто не проберется Отлично, друзья Если вы хотите, чтобы к вам совсем никто не пробирался Необходимо 100% зазубрины сделать на стенах Вот такие вот Если их не сделать Через вашу стенку папуасы будут очень легко и просто перебираться Поэтому вот такую вот зазубренную стену надо будет 100% сделать Да, для того, чтобы такого не было та да Ну что ж, вот такая у нас зазубренная стена получилась Теперь 100 пудов Через нее никто не перелезет. Ну и на этой торжественной ноте наше с тобой сегодняшнее приключение подходит а, к концу. Пиши, пожалуйста, свои размышления, как ты выживаешь в Sons of the Forest. И выживал ли уже, или вообще понравилась ли тебе эта игра, или же а, нет. Ну а наше с тобой дальнейшее приключение, конечно же, продолжится. Жди следующих а, серий. Играй только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует!